Названы три лучших танка российской армии за все время. Российская армия всегда отличалась надежными боевыми машинами. Т-34. Танк Т-34 является советской легендой. Он дебютировал в 1940 году как результат модернизации серии легких колесно-гусеничных быстроходных танков боевой техники. Он имел тяжелую броню 45-47 мм в передней части. При этом ранее модели были относительно легкими. Кроме того, они обладали высокой степенью мобильности даже на бездорожье. Самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени. Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной техники у СССР, благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами лучшим танком Второй мировой войны. При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками. Т-90. Средний боевой танк семейства Т-90 унаследовал модернизированный корпус Т-72 и многие системы Т-80. Он является самым массовым танком третьего поколения в армии России. Т-90 имеет классическую компоновку, с размещением отделения управления в лобовой части, боевого отделения, посередине моторно-трансмиссионного отделения, в кормовой части. Экипаж Т-90 состоит из трех человек, механика-водителя, размещающегося по продольной оси танка в отделении управления и наводчика с командиром, находящихся в башне слева и справа от орудия, соответственно, Т-14 «Армата». Инвестиционные конструктивные особенности сделали Т-14 «Армата» самой смертоносной боевой машиной в мире. Он легкий и компактный, а также мощный, поскольку имеет 1500-сильный дизельный двигатель. Стоит отметить, что Т-14 «Армата» обладает трехуровневой защитой. Т-14 является так называемым «стелс-танком», с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне,